Фрагмент седьмой задачи пятой по динамике сборника Яблонского. Мы сейчас приступим к проверке значит, нашего предположения о том, что сила трения не меняет свой знак. То есть мы предположим обратное. Давайте значит, сделаем такое отступление от хода решения. То есть проверим опять поведение силы трения. Проверка силы трения. Мы все это уже делали, повторяю, вот здесь. То есть мы опять допускаем, что у нас в какой-то момент скорость превращается в ноль. И пишем теорему об изменении импульса для вот этих двух моментов, где, повторюсь, в конечном моменте у нас скорость будет равна нулю. Только здесь будет не в нулевое, это не начальный, не первый промежуток, а третий. То есть здесь будет у нас... Фигурировать В2. МВ2, соответственно. И все то же самое запишем и попытаемся решить. То есть, у нас вот такая ситуация. Вот тело начинает движение с какой-то скоростью v 2 Но теперь силы, которые мешают двигаться, это что? Сила трения. Я напомню, и сила сопротивления. Значит, G sin синус альфа по модулю строго движения. Вот это модуль силы. Они теперь становятся что больше, чем силы, которые помогают движению, то есть сила тяги P. Поэтому в какой-то момент движения скорость может превратиться во что в ноль. Опять давайте обозначим этот момент, то есть, со звездой, ну или там у нас одна звезда уже была, допустим T две звезды и пишем, что теорема об изменении импульса, изменение импульса равно сумме импульсов сил. Это все мы пишем. Значит, конечное у нас будет МВ. Давайте штрих сделаем, потому что МВ мы тоже минус Минус МВ2 равняется. Вот теперь у нас определить надо что? Значит, четыре вот этих проекции. И среди них первая стоит. Это проекция силы. Я напоминаю, это вот эта проекция у нас стояла силы тяги. Мы ее вычислили вот здесь геометрически. Давайте попробуем теперь сделать все то же самое здесь. Только здесь у нас будет уже несколько иная задачка. Я напоминаю, это все дело происходит с 8 до 12 секунды. Это значение у нас 200, а это значение у нас а какое у нас там было значение? Здесь не ошибаюсь, 150. Давайте проверим. То есть вот такая, такая прямая. И вот какой-то момент -то с двумя звездочками, когда у нас, допустим, все это дело остановилось. То есть сколько у нас какие там значения были? Да, 150, 200 и 150. Все правильно. То есть, импульс у нас будет равен вот этой, вот этой площади. Значит, если мы составим, здесь у нас значение значит, будет какое? П с двумя звездочками. Значит, если мы составим эти, этот импульс, то чему он будет равен? Площадь этого треугольника. Она будет равна следующей величине. Полусумме оснований, то есть P с двумя звездочками плюс 200 пополам, умножить на разницу какую? На основании, то есть t2 звездочки минус 8. Вот чему будет равен этот импульс. Теперь, а вот теперь по поводу P с двумя звездочками. Здесь мы выразили, используя. Напоминаю, здесь мы выразили П с двумя звездками, вот, используя вот эту пропорцию. То есть использовали вот эти пропорциональность вот этих двух треугольников. То же самое мы можем сделать здесь. То есть вот использовать пропорциональность вот этих двух треугольников. Но напоминаю, здесь у нас будет тогда что делать. Чтобы использовать вот пропорциональность вот этих двух треугольников, то есть вот этого треугольника и вот этого треугольника. Вы не забывайте, что мы будем с этими сторонами действовать. Это будет уже не 200, а что? Просто 50. 200 минус 150. Соответственно, вот эта сторона у нас будет, которая, значит, будет фигурировать в пропорции, она у нас будет 200 минус P со звездой. То есть, эта сторона будет 200 минус P с двумя звездами. Ну, чтобы вы... Надеюсь, вы это разберетесь. Но ну, давайте на всякий я этот Преугольник еще раз выпишу больше. Значит, вот. Вот это у меня. Вот эта сторона у меня общая. Это от, 12, от 8 до 12 это 4 секунды. А вот эта сторона у меня значит, что Т со звездой, Т с двумя звездами, минус 8. Соответственно, эта сторона у меня... Давайте вот здесь график тоже покажу полностью. Вот эта сторона у меня будет 200 минус 150. То есть, общая сторона будет 50. Вот а вот эта сторона будет что? 200 минус P с двумя звездами. 200 минус P с двумя звездами. То есть, опять использую вот эту пропорцию. То есть, 200 минус P с двумя звездами. Делить на T с двумя звездами минус 8. Равняется... То есть, вот этот треугольник относится к этому треугольнику как 50 к 4, к 4. Отсюда мы выражаем, соответственно, что 200 минус P с двумя звездами равняется 50 на 4. P с двумя звездами минус 8. И отсюда у нас получается, что P с двумя звездами у нас равняется почему? 200 минус 54 с двумя звездами минус 8 но раскрывая вот эту величину давайте мы как-то не очень удачно используем пространство давайте я вот эту штуку все-таки здесь ставлю вот сюда ага. хорошо ничего хорошего, ну ладно, теперь давайте я вот еще раз повторю вот эту запись вот вот здесь ну и так далее ладно Давайте просто закроем. Вот так вот эти записи, чтобы у нас тело поля рабочего. Ну, вот у нас получилось это уравнение. Соответственно, P с двумя звездами, если мы окончательно еще вот эту скобку раскроем, 50 умножить на 2 будет сколько, минус, минус, плюс. 50 8 делить на 4, 2, 50 умножить на 2 будет 100, 200. То есть, P со звездой у нас будет P э, со звездой у нас будет что, 300 плюс а тут что будет? 54 Т с двумя звездами. Ну, или 25 вторых. Ну, или можно тогда 12 с половиной Т с двумя звездами. Мы видим, что может быть дроби будет еще удобнее решать. Квадратные уравнения там появится. Итак, мы нашли вот это значение. Теперь мы подставляем его сюда. Это у нас, соответственно, будет 300 плюс... А, не извиняюсь, мы подставляем его вот сюда. Подставляем, то есть это мы еще площадь вычисляем. Площадь вычисляем, значит это будет что? Значит 300 плюс 12,5T. Давайте мы проще ее обозначим хотя бы T штрих. Собственно у нас еще t вообще нигде не употреблялось. Поэтому давайте просто t обозначим для простоты. Это что будет? Плюс 200 делить на 2 умножить на что? t минус 8. Или Это будет у нас чему равняться? 300 и 200 пополам. Это будет 250 плюс 12 пополам. 625 25 умножить на t минус 8. Ну вот, пожалуйста, вам уже является квадрат. 625t квадрат, это вот это. Значит так, плюс 250t плюс 250t плюс минус, то есть 8 умножить на 625. Вот здесь, может быть, дробь была бы удобнее. 8 умножить на 6, но мы уже отказались от дробной записи. Ну, значит, здесь будет минус 50t минус 50t и здесь будет что? 250 минус 8. Но это будет, по идее, 2000. Здесь было столько ошибок у нас уже математически что давайте я проверю на всякий случай себя. Я уже сам себе не видел. 2000. Все правильно. Итого будет у нас что? Здесь вот такое уравнение. 625 т квадрат плюс 200t минус 2000. Вот мы определили, что первое слагаемое SP. давайте так и оставим. Но нам еще надо определить, что С, и С, 3 трения. Но я напомню, что силу реакции опоры мы не определяем, поскольку она во всех этих случаях равна нулю. Давайте мы продолжим все-таки это в следующем фрагменте, чтобы не перегружать время просмотра.